Давайте еще раз коснемся по поводу прав, потому что коли возник, возник этот вопрос, мне бы хотелось вам кое-что чуть-чуть да, с другой стороны, скажем так, подойти. Вы теорию это уже знаете, теория о канале Феба и канале Диониса практически, да, я думаю, что с каждым из вас на разных занятиях и на этом в том числе так или иначе мы этого вопроса касались. Канал Феба, канал системства, канал отца, канал света. Канал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 Если люди с этим согласятся, значит, он победил. а если люди в этот фонтан его макнут несколько раз и скажут, знаешь что, значит, он не победил. то есть права нервные, тебе еще нужно и доказать, и по законам мира Феба это доказательство идет по определенным алгоритмам, трижды доказать, некоторым случаем при очень высоких правах 12 раз надо доказать или при очень высоких правах аж 40.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 Как заполнять правильно, это тоже должно быть заполнено, и заполнение это должно найти отражение в вашем договоре. Если в ядре, в ключах, в ценностях и убеждениях, и в законе, который сформулирован по ядру и в целом последствии во всей системе, у вас прописаны надсоциальные задачи, не, не, не, не социальные, не имеющие отношения только к этой жизни, только к этому телу и только к этому месту, в котором вы живете, а все-таки превышающие их, то и грегоры человеческого мира в эту систему не вводятся. Грегоры человеческого мира становятся инструментами для вас, методами, через которые вы реализуете свои надсоциальные задачи. Потому что эгрегоры человеческого мира все предназначены для того, чтобы работать на социуме. Они все нужны для канала Феба, но не для канала Диониса. Для канала Диониса они не нужны, не, не нужны как фетиш, как цель, которую надо развивать. Потому что люди канала Феба, они системщики, они пришли для того, чтобы регулировать систему, то есть вводить правила распределения ресурсов, того самого нефтяного фонтанчика. А люди канала Дианиса пришли для того, чтобы научиться правильно, эффективно использовать этот самый фонтанчик, да еще сделать так, чтобы он не убывал и а только пребывал. Поэтому если ваша цель, ваша личная, индивидуальная цель, пропущенная через Я есть, имеет отношение к надсоциальным задачам, то, конечно, все эгрегоры начиная от религии, государства и так далее, и так далее, и так далее, они все должны находиться от тела и ниже, но ни в коем случае не попасть в ядро. Почему? Потому что в ядро должна попасть только та система, тот поток, который абсолютно синхроничен с вашим ядром, абсолютно его поддерживает. То есть не грамма противоречий, не грамма. Если вы знаете своего Бога, который вас поддерживает, это хорошо. Но если вы его не знаете, а скорее всего, вы его не знаете, хотя несмотря на то, что мы это дело изучаем, изучаем на рунах, изучаем на общей теории магии, вряд ли вы абсолютно точно знаете, с каким богом вы хотите контактировать дальнейшего, так? Скорее всего. Вот. Знаете прекрасно, не знаете, в данном случае не беда, потому что включение вводить надо вводить абы как мы тоже совершенно не можем. Но если мы будем с вами учитывать правила, которые вы сейчас услышите, то вы в большей степени не ошибетесь. Итак, правило первое, если задачи играем над социальным, эгрегоры человеческого мира не могут поддерживать ваше ядро, потому что именно самим фактом наличие над социальных личных задач вы уже вступаете в противоречие с общей системой, потому что общая система говорит, какие такие личные задачи чем могут быть только общественные. И никаких других задач быть не может. Если я индивидуально развиваюсь, то я индивидуально развиваюсь только исключительно для того, чтобы впоследствии управлять этим обществом. Мне развитие нужно для власти, говорит человек, канала Феба. Для власти управлять людьми, управлять системами, управлять моралью, управлять деньгами, управлять временем других людей для того, чтобы моя функциональность повышалась не за счет себя, не за счет развития себя, а за счет умения использовать ресурс других существ, так говорит канал Феба. И если вы точно знаете, что вы в большей степени склонны работать именно с этим каналом, каналом света, каналом материализации, каналом закона, каналом установления правил и традиций, то соответственно эгрегор становится для вас целью и всей эгрегоры человеческого мира, в том числе и самые высокие, как то религия, как то государство, должны находиться у вас в районе тела системы. И цели, которые вы себе будете проставлять, они всегда должны быть глобальными, очень глобальными, потому что Феб глобалист, и он поддержит только тех, кто глобалист. Соответственно, логика подсказывает, что в ядре у вас должно находиться что-то, говорящее о принадлежности к каналу Феба. И если вы сюда ядро пока условно запишете его, не ошибюсь. Не ошибюсь. У канала Феба есть природный враг, тот самый Дионисов канал. Соответственно, то, что идет по мертвому пространству, должно показывать, что все, что связано с Дионисовым ходом жизни, для вас является природным врагом.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 та самая информационная структура, которая в себе крепит все, в том числе и память. Зачем это надо? Напротив, если у вас, опять же, задачи сверхсоциальные, но вы точно знаете, что канал Диониса и только Дионис для вас ближе всего остального, то, соответственно, здесь по еду,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 А то, что не проявилось, то, что находится во тьме, то, что находится в ломе матери и еще не проявилось во свете, не требует смерти, потому что оно еще не проявилось, не рождено, а значит не требует мышления Вот такая философия. Но эта философия она очень здорово вам поможет понять, каково будет взаимодействовать на одном канале и на другом канале. Опять же, это имеет отношение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 Но конфликт перерождает во вражду, когда он выходит на второй внутренний круг, где существуют эгрегоры. Эгрегоры не могут конфликтовать, для них это понятие незнакомое. Эгрегоры могут только враждовать между собой. И поэтому все эгрегоры, которые будут вписаны у вас вот сюда, в тело или в живое пространство, это эгрегоры, которые будут вам помогать достигать результата на правильном. На простом правиле я враждую вместе с вами против какого-то другого эгрегора, сейчас враждую. Завтра тот, против кого мы враждовали, становится мне другом, и я начинаю с этим эгрегором враждовать против вас. И это моя задача на короткий период времени, пока я реализую свою цель. Но это не задача мне на всю жизнь, приблизительно так, как это было, да и сейчас до сих пор, да? когда одно государство бьется против другого государства, потом оно договаривается с каким-то третьим государством и начинает вместе с тем, с кем бился до этого, враждовать уже против этого третьего государства. То есть это политика, детка, простая такая обычная политика.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 для канала Феба, эгрегора человеческого мира, высокого плана, должно находиться в теле, а низкого плана в живом. То есть иерархия эгрегоров, помните, да? Высокие эгрегоры, которые государство, религия и ниже Ижесмини, для Феба в теле, нижние в живом, а для Дионисов все в живом. Ибо для Диониса нет никакой вещи лучше, чем другая вещь. Понятно объяснила я еще разок?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 Только внедряя закон, закон всегда строится на иерархии. Эти имеют право на это, эти на это, эти на это, а эти потом как-нибудь разберемся. Значит, соответственно, и эгрегоры должны быть у него в сознании иерархичны. Тот, кто живет по каналу Феба, должен ставить перед собой глобальные цели, а значит, по телу эгрегоры должны быть соединены с не менее глобальными системами государства и религии, По телу. Понятно объяснило? Зато мелкие. Эгрегоры, эгрегоры, зависимые, должны находиться у него в районе живого пространства. Таким образом показывая, что это для меня союзники, а это всего лишь инструмент, простые воины, которые участвуют в моей битве на сегодняшний момент. Тот человек, который живет по каналу Диониса, не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 Там другие правила получения результата. Соответственно, иерархия, которая распределяет права, для него не просто не нужна, она является для него колоссальным тормозом. Слышали меня? Понимаете? Да? И соответственно все эгрегоры социального мира, начиная религии, заканчивая своим собственным семьей, должны находить, находиться в районе живого пространства, за исключением, возможно, каких-то определенных эгрегоров которые находятся в мертвом пространстве, но они там находятся лишь временно, поскольку вы не можете с ними справиться, не можете использовать как инструмент. Поэтому, находясь в мертвом пространстве, вы просто оттачиваете мастерство взаимодействия с ним. Как только вы его отточили, например, у вас семья находится в мертвом пространстве. Вот так случилось. Это говорит о том, что вы просто не умеете ее готовить. Она не может быть вашим инструментом, она не может вам помогать. И вы ее совершенно ошибочно воспринимаете как врага, но эта ошибочность для вас сейчас нужна. Вы должны пройти через эту ошибку, увидеть эту ошибку, научиться семью, мужу, жену, маму, папу, дяду, всех своих родичей использовать для своих целей, для своего ядра. И тогда они совершенно естественным образом перейдут в живое пространство, перестанут быть для вас показателями противоположного канала. Потому что сейчас они оказались в этом мертвом пространстве, потому что являются для вас олицетворением вашего канала антагониста. Если вы дианиз, значит они все фебы, вы в них, кроме того, фебов, никого не видите. Поэтому они для вас враги, природные враги. Вы это понимаете, ощущаете, просто как студент на экзамене, пока сказать не можете. А вот когда сможете сказать, когда вы это осознаете, тогда они естественным образом перейдут в живое пространство перестанут быть для вас природными врагами. Вы научитесь их готовить, они будут вам помогать. Поэтому в мертвом пространстве, конечно же, ваши природные враги, прежде всего потому, что вы их так видите. Вы знаете, что это вас тормозит, значит, вы должны с этим справиться, научиться пользоваться им как инструментом и перейти дальше. И невежество иногда может быть хорошим, инструментов, когда надо его включить. Да? И а, умение возвышаться над другими людьми и также низко падать тоже может быть хорошим инструментом, если вы сумеете плавно переключать этот рубильник, если он у вас не будет залипать на одном из этих состояний. Потому что все есть инструмент в этом мире, кроме одного, та самая цель, которая прописывается у вас в интернете. Соответственно, у Дионисов в теле глобальных целей быть не может, потому что и ваш глобализм никто не поддержит, Вы и, и даже в голову не придет вам строить свои системы как-то глобально. У вас мелкие, простые задачи, которые связаны прежде всего с овладеванием мастерством в данный конкретный момент, как из этого пол-литра нефти сделать топливо на всю зиму. Опытная задача. Это цель. А вот Фед по-другому поставит вопрос, как мне сделать так, чтобы я не просто научился, да, может даже не научиться, а просто получить это знание, как это делается и получить право на распределение это знания на всех окружающих. Потому что если я сумею не только для себя превращать пол литра нефти в топливо на всю зиму, а внедрю это знание повсеместно, я буду обладать властью на тени,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 Но это знание придет у вас позже, но оно придет быстрее, если вы точно не ошибетесь с каналом. А с каналом ошибиться сложно, потому что это ваша природа. Если вы ставите перед собой задачи познать и то, и другое, это задача глобальная. Да, это задача глобальная, это задача магии, потому что магия должна убить и то, и другое. Дионисийский и Фебов канал у вас должны находиться в теле оба познать тот и другой, причем познать в равной степени, не отдавая преимущества никому, но у вас возникает проблема с ядром, потому что подсоединять магию как таковую, да, это абстракция, вы не знаете ее источника, а источник происходит как раз на этом взаимодействии. Взаимодействие Фебова и Дионисийского канала дает ту форму магии, которая о которой мы, собственно говоря, и говорим, да, это соединение женского и мужского, соединение матери и отца, космоса и земли. И умение управлять этим соединением как раз и говорит о высшей магии, это высший пилотаж, высший пилотаж. Вас в этом, скажем так, процессе из видимых богов, из богов, которые проявлены, никто не поддерживает, потому что занимаются взаимодействием богов, то есть управлением божественными сознаниями, сущности или даже скажем так, разумы совсем иного качества, вселенского уровня, которых мы с вами даже не касаемся на этих темах, подразумевая, конечно, что они есть. Но не касаемся их в принципе. Если вы ставите перед собой такую глобальную задачу, помните, это ваша будет индивидуальная необходимость выйти на этот уровень сознания, который будет вам помогать овладеть и тем, и другим. Но помните, это за одну жизнь, конечно же, не берется. За одну жизнь берется что-то одно, в лучшем случае, за другую что-то другое, а потом все это дело при знаний и предостаточности опыта и полного прохождения квеста, как по одному другому каналу, соединяется естественным путем. В человеческой жизни это сложно сделать. Вы можете научиться пользоваться и тем и другим, переключая как рубильник механизма и того и другого, но при этом все-таки оставаясь кем-то одним, потому что природа человеческая, уж она позволила вам проявиться в плотном теле в этом мире, она проявилась на каком-то определенном канале. И этот канал всегда будет требовать предпочтения, хотя бы 51 процент на 49, но все равно требовать предпочтения. Поэтому и вам, в вашей системе, тоже нужно отдать предпочтение чему-то одному. Чему-то одному, понимая, что это не конечная форма бытия вообще для души. Но для этой жизни да, лучше, если вы все-таки возьмете опыт полноценный по одному каналу в большем объеме, чем если вы будете прыгать с одной дороги на другую. Потому что они идут навстречу друг другу. Прыгая туда-сюда, вы так и останетесь в конечном итоге на том же месте, откуда вы и пришли. Я думаю, что образ понятен. Да?